Всем привет, сегодня я буду продолжать проходить Террери 1.4 И в этом видосе мы откроем хардмод, то есть победим стенку плоти И сразимся с еще очень интересными мобами Ну я думаю вы уже догадались В общем давайте приступать к бою со стеной плоти Сразу скажу, почему я выбрал такой гейский, можно так сказать, способ убийства да? Я пробовал убивать стенку плоти два дня подряд Это просто ужас, я построил всю дорогу Вы, вы знаете сколько нужно сил, чтобы ее построить на эксперте, ой, на мастере. Я брал, перезачаровывал, фармил себе монеты, перезачаровывал аксессуары на урон, на защиту, на скорость. Что же я еще сделал? Я пытался убить ее разными способами. Например, один из них это лазерная вот эта вот метеоритная пушка. Мне не хватило буквально 1000 хп, чтобы убить. Просто не хватило дорожки вот этой вот. Я подумал, что если у меня максимально зачар на урон, и я не могу убить ее метеоритной, Пушкой, То есть у меня не хватает просто дороги самой вот этой вот адской. Она, кстати, у меня фулт сделана полностью. От самого начала ада до самого конца. То единственный способ это остается нафармить звезд. И убить ее вот таким вот гейским способом, но 100%. Я, честно, пытался убить ее инфектно как-нибудь там. Правда, без зелек я не использовал зельки, но потому что не хочется. Вот. Не получается вообще. Просто не хватает длины ада. Мир маленький, а пересоздавать мир еще раз это вообще жесть. Поэтому давайте просто условимся на том Что вот такой способ есть Если бы мир был побольше, я бы убил с помощью метеорита Потому что это, в принципе, очень просто Стреляй и беги, и все Стенка плоти — это easy, Без челленджа, без всяких а, Вот а, Опять же, хочу сказать Что очень-очень хочу Извиниться у вас Надеюсь на ваше понимание Бывает такое Я записываю через программу Shadow Play, То есть это встроенная утилита uh, Nvidia Видеокарты и бывают такие моменты, когда вот э, я просто забываю нажать так кнопочку, или она не прожимается. И, и я просто теряю материал. Вот ничего не поделаешь, Нельзя терку откатить назад Ctrl-Alt. Ой, Ctrl-Z. Нельзя. Это невозможно. Вот. Э, я просто не могу уже переснять материал, который я упустил. Но суть в том, что у меня не снялось. Э, как я покупал акулу, я уже заметил только что. А потом, как я... Вот в этом видосе. Как я собирал всю руду. То есть я, я реально ее фармил Но я не, не заснял это Очень странно, да? Может быть я подумал, что типа обыденность, с чем это сохранять И просто ну, машина не сохранила По Я не посчитал нужным это сделать Хотя это нужно сделать было И что-то еще очень важное Я тоже не записал Короче, стенку плоти мы убили В принципе это очень легко С, таки, с таким оружием Это просто максимально легко А, точно Я все-таки себе за зафармил эту броню на стрелка Вот, но опять же Опять же не получилось В общем, если видите какие-то косяки Я заранее извиняюсь за них, потому что Ну не все успеваешь снимать, все-таки у меня Терабайт памяти под запись видоса Не определено То есть я не могу все подряд записывать вообще Весь свой фарм, все-все-все А потом еще, представьте, в этом нужно разобраться Я не знаю, я не что сложно быть ютубером, потому что Якобы мне за это платят, Кстати, я ничего не зарабатываю Просто, чтобы вы понимали Там буквально рубль за один видос Вот, поэтому, типа, ну реально Относитесь к этому с пониманием Если что-то там не сделал Например Просто давайте мы не будем хейтить меня а, Кстати В прошлом видосе Я оставил пасхалочку Ну как пасхалочку, вы можете сказать, что я оправдываюсь, да? Типа я начатерил себе крылья И просто оправдываюсь Смотрите Вот сейчас вы досмотрели до четвертой минуты те, кто смотрел видос внимательно, что-то заметил. Те, кто не смотрел невнимательно, ничего не заметил. Вот скажите мне потом, в этом, что вы найдете в этом видео, что здесь не так. То есть это, по сути, быть не должно в инвентаре. Я практиковал такую уже штуку. Актив поднимается немножко и видео подольше смотрит. Я делаю это именно для того, чтобы видос смотрели подольше. Просто, ну потому что YouTube относится очень странно к тем, чьи видосы мало смотрят. Я вас очень прошу, смотрите, пожалуйста, повнимательнее. Вот, например, вот человек, который единственный написал в комментариях, что здесь что-то не так у меня. Да, он увидел крылья. я сделал это специально. Я сделал это специально, потому что я просто летал по джунглям в крылья, с крыльями. То есть я, я никак их не использовал. Я полетал пару секунд буквально, как, я даже не знаю, как он заметил, потому что я при монтаже думал, что ну, надо все-таки растянуть этот хронометраж, потому что никто не заметит. Но нет, заметил человек, молодец, вот он. Крутой чувак, внимательный, молодец, что смотришь мои видосы, спасибо тебе большое. А, так, сейчас я пытаюсь купить крылья, ну точнее, точнее я их уже купил, просто показываю, что вот а, за я купил крылья. Хорошо, что здесь нет проблем с деньгами мастер моди вообще никаких, то есть смобов здесь хорошо падает, может быть я не замечал раньше, но смобов реально круто падает, когда ты, когда ты стоишь в лаве, то есть ты сто... делаешь ловушку из лавы, но всем нам известны. И просто можешь, вот пока я, например, пишу матеш или что-то еще, я нафармливаю буквально там 2-3 монеты платины. То есть это очень быстро. Сейчас я пытаюсь это сделать, нафармить ключ корензона, потому что мне нужен сам ключ, да. Вроде ключи сейчас падают. Мне нужен ключ, чтобы получить сундук после убийства плантеры. И уже с помощью того оружия я могу в каких-то сложных для меня моментах, ну, в общем, хилиться. То есть я-то так стрелок, но все равно. А сейчас, что я делаю сейчас? Почему я туда лечу? Я просто летаю по карте, и тут мне попадается виверна, представляете? Я просто летел, высоко никуда не поднимался, и попадается виверна. Очень интересный сюрприз. Я, конечно, уже купил крылья, я не знаю, зачем она мне нужна. Но я решил убить ее и заснять именно, как вот это происходит э, дуэль. Потому что моб очень интересный. Вот, и можно, в общем-то, за ним посмотреть. Тем более, я помню, раньше он раздваивался. А, он и сейчас понимаю, да, тяжелый случай с до сих пор не исправили, но она выглядит все равно получше. Вы, наверное, тоже помните, да, что раньше моп этот, он просто разделялся на кусочки, на маленькие, как вот эта змейка такая, знаете, из нее можно геометрические фигуры разные создавать, объемные. Ну, я думаю, кто-то помнит, о чем я говорю, ну, то есть дети постарше уже, лет 18, может быть, 16-15 такие вот, В общем, сейчас она чуть по-другому выглядит Но скажу честно Я не ожидал от нее такой Ну, она ничего мне не сможет сделать То есть она просто летает, как какая-то колбаса непонятная Не атакует, не выпускает никакие новые атаки Не стреляет ничем Ерунда Раньше даже виверна для меня была сложнее Даже мема просто были про теорию Что типа чувак, который только перешел в мод И виверна Очень сложный бой Но это мастер мод, и вы видите, виверна меня даже ни разу не коснулась она даже не пытается это сделать. Я не знаю, что я прикопался к этой Виверне, но я просто вот увидел такой феномен. Феномен, да. Интересное новое слово изобрел. В общем, смотрите на этот странный бой. И еще у меня есть такой вопрос к опытным террариансам. Я не понимаю, в чем прикол Луны Кровавой. Я сейчас говорю про вызов босса. То есть вызов нового босса, он может произойти только при Кровавой Луне, и есть специально какое-то ведро, чтобы вызвать эту Луну. И призывалка сама, она ищется... Короче, я запутался, да? Объясните, пожалуйста, в чем разница между приз... типа призывом Луны вот этой Кровавой и наступлением самого события Кровавой луна. То есть есть разница или нет? Кровавая луна как событие или кровавая луна как просто событие для босса? Вот, вот чем меня волнует вопрос а Какая в этом разница? Те, кто знает, напишите, пожалуйста И сейчас я буду строить ловушку для фарма душ Мне нужно вызвать мимика И с мимика уже получить лук Дедала Дедрического принца Вот, и потом с помощью этого лука убить мехов Попробую убить Я ничего не говорю, потому что на момент озвучки я не знаю, убью я мехов или нет вот такая примитивная ловушка Сейчас я, наверное, чуть-чуть доработаю И посмотрим, будут мобы лететь или нет Вообще, по идее, территорию лучше расчистить Сделать там такой аккуратный квадрат Чтобы мобы на меня падали со всех сторон Но не лень Поэтому я просто сейчас буду делать все уроки И сидеть, ждать, пока она фармится Давайте, наверное, подождем Типа запись, когда меня убьют до того момента А потом я просто оставлю фармить И вернусь уже через несколько часов короче. Ну вот, наконец-то нафармил души я что-то даже переборщил Я потратил на фарм-душ часов, наверное, не знаю, 5 Короче, очень много, очень много потратил времени на это Я несколько раз сдох Но суть в том, что сейчас я убиваю мимика Вот я специально пораньше встал Я думал, что, ну типа затянется, да, время Но убийство мимиков, на фарм-душ Но я не ожидал, что он так затянется Uh, я убиваю уже 15 вроде... Я не буду врать какого. Но, короче, я убил больше 10, это точно мимиков. И мне еще ни разу не выпал. Uh, ни один... Ну, типа, нужный мне предмет. Ко нужный только кошка выпал и все. А вот лук додала, никак не хочет падать. Во всех моих прохождениях 1,3. Не падал лук uh, с первого, со второго, с третьего максимально. Но не с uh, 11, -го, 12. Наконец-то он выпал. Вот мой лук. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.